России это не понравится, ВМС США одолжили НАТО авианосец, ВМС США одолжили НАТО один из своих авианосцев. И этот маневр едва ли понравится России. Такие выводы были сделаны военных экспертом Ставросом Атламазоглу. Некоторое время назад военно-морские силы НАТО начали крупные учения в Средиземном море, и в рамках этого события американские военные передали один из своих атомных авианосцев под командование Североатлантического альянса. По мнению Ставроса Атламазоглу, Маневр с авианосцем не понравится России. Об этом сообщает издание 19th5. Полит Россия представляет эксклюзивный пересказ статьи. России это не понравится. ВМС США только что одолжили НАТО авианосец, рассказал автор 19 fote 5 Атомный авианосец USS Harry S. трумман будет задействован в учениях, получивших название Нептун Страйк удар Нептуна. Последние проводятся с целью продемонстрировать способность Трансатлантического альянса использовать ударные возможности атомного авианосца и сопровождающих его судов. В ходе маневров авианосная ударная группа во главе с USS Harry S. Truman будет передана под оперативный контроль НАТО, как отметил Ставрос Атломазоглу. Американские военные одолжили свой авианесущий корабль партнерам по Североатлантическому альянсу. Произошло это на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Первоначально планировалось, что авианосная ударная группа пробудет в Средиземном море всего несколько недель. Но напряженность в отношениях с Россией заставила министра обороны США Луида Остина приказать военно-морскому соединению подольше оставаться в этом районе, констатировал аналитик американского издания. Тем временем ВМФ России также анонсировал серию военных маневров. И эти планы включают в себя проведение крупных учений вблизи района действия американского авианосца USS Harry S. Truman. Как считает Ставрос от Ломазоглу, присутствие американского авианесущего корабля в Средиземном море, скорее всего, не понравится российским военным. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.